здравствуйте меня зовут владимир я проживаю в городе первомайский харьковской области сегодня речь пойдет о продукте который защищает двигатели экономит топливо, и защищает экологию это продукт называется биокатализатор горения продукт mpg boost я сам по жизни водитель-дальнобойщик, то есть я частный предприниматель. Вот, который, вот видите автомобиль, на котором я перевожу грузы. Я являюсь перевозчиком международного класса. Для этого я покажу, что у меня есть сертификат. Кто знает, это выдает только служба таможенная. Когда мне пригнали автомобиль с Австрии, и в баке оставалось еще топливо европейского качества, то когда оно закончилось, я заехал на украинскую АЗС, заправил дизелем, и машина перестала вообще тянуть и ехать. И мне не нравилась работа моего мотора. И когда однажды я услышал от своего друга, что есть такой замечательный продукт, который защищает двигатель, экономит топливо и экологию. И я, недолго думая, взял телефон у этого своего друга и поехал к человеку, который занимается этим профессионально. И когда я приехал на встречу, он мне дал этот продукт в руки. И когда я видел, что продукт производит, производится в Соединенных Штатах, то у меня э, не было сомнений, что этот продукт не работает. И когда э, сразу же первую поездку я нахожу груз на 5 тонн, хотя у меня грузоподъемность моего автомобиля 3,5 тонны. И ну, до этого была у меня поездка, тоже так, такой груз на 5 тонн, машина вообще не хотела ехать. И когда я загрузился, заехал на заправку, заправил продукт компании FFI, биокатализатор горения. И через 30 километров я почувствовал, что двигатель стал тише работать, пропала детонация, и километров через 50-100 я почувствовал, что как будто в моем автомобиле половина груза отсутствует. Машина просто летит. Меня это очень обрадовало. И на этом продукте я уже отъездил в районе 100 тысяч километров. Ни разу не было проблем в дороге и вообще с ремонтом автомобиля по топливной аппаратуре. Ни разу и не ездил на СТО. И меня это очень обрадовало. То есть я сохранил свои деньги в своем кармане, да, в своем кошельке. И также часть этих денег не оставил на заправке, а в своем кошельке. И для тех людей, которые сегодня говорят на сегодняшний день, что на заправке я не заправляется качественным топливом, я вам могу с легкостью сказать, что на сегодняшний день топлива качественного вообще нету нигде. И поэтому я езжу на своем автомобиле только с MPG Boost. Потому что у меня топливная аппаратура очень дорогая. И сейчас я вам продемонстрирую, какие у меня насосы. И я скажу также, сколько они стоят. Сейчас я предоставляю возможность посмотреть, какие насосы у меня стоят на моем двигателе. Пока. Вот посмотрите, вот это вот четыре электронных насоса. Они даже ни разу не откручивались и не менялись. Они как были собраны на заводе в Германии, на заводе Mercedes, так они до сих пор и стоят. И если бы этот продукт не защищал, а грубил, вы бы сейчас видели совсем новые насосы и я бы сегодня не снимал это видео. Поэтому... Ребята, те, кто говорят, что сегодня топливо на заправке вот такое, ну удачи вам. А я буду пользоваться продуктом MPG и дальше, потому что это мои деньги. Вот мы уже приехали на заправку. Сейчас я продемонстрирую, как я заправляюсь, свой, заправляю свой автомобиль продуктом MPG Boost. дозировочка на ту на тот литраж который сейчас заправляю смотрите заправляю именно в бак все шприц пустой теперь мы вставляем пистолет и заправляем топливо смотрите топливо бежит прямо в бак отлично 20 литров мы сейчас заправим. Вот пока счетчик. Вот, пожалуйста, мы заправили наш продукт. И когда мой автомобиль пригнали с Австрии, на щитке приборов, пробег его составлял 562 тысячи. И продуктом я начал пользоваться с пробега в районе 590 тысяч. На сегодняшний момент на щитке прибора этот километраж показывает... Ну, покажи. Этот километраж составляет 600... 682 922 километра. Это действительно замечательный продукт. Я всем рекомендую. И когда я еду на своем автомобиле, я наслаждаюсь, как работает мой двигатель. Как он работает плавно, мягко, тихо. Нету детонации. Я просто счастлив, ребята. Я вам хочу передать свое, свое то, что я чувствую. Но этим нужно сначала, чтобы убедиться, нужно сначала взять продукт MPG и испробовать в своем автомобиле самим. Так, ребят, сейчас я предоставляю вам автомобиль моего отца. Это Рено Канга 4 на 4 Если кто знает, что Рено это очень нежные, дорогие автомобили по ремонту и по запчастям. да. И этот автомобиль был пригнан с Австрии. Пробег у него был 25 тысяч всего лишь. Когда его пригнали, на спидометре было 25 тысяч. И когда он поездил на нашем украинском 95-м бензине, то однажды я... Пришел э, взять машину, поехать по делам. Начал заводить. Машина плохо стала заводиться. И пропали, пропал холостой ход. Когда я начал трогаться, то машина стала глохнуть. Оказывается, что нужно было чистить инжектор. Так как в нашем 95-м бензине очень много присадок, которые влияют на двигатель и засоряют инжектор. И я был против СТО так как если туда раз поедешь, то будешь всю жизнь ездить туда. И у нашей компании есть такой замечательный продукт, как MPG Max Pro, которого заливаешь в бак вместе с топливом и ездишь. И пока вы его выкатываете, он чистит вам инжектор, трубопровод, бак, воду с бака убирает и чистит камеру сгорания до выхлопной системы и по сегодняшний день вот у отца уже 130 тысяч пробега автомобиль работает замечательно экономия составила раньше был, была, был расход топлива на 95 бензине 8,5 литра сейчас на 92 6,7 это 22 процента экономии и я рад защищать свой автомобиль этим продуктом и буду дальше пользоваться. Поэтому всем рекомендую, даже людям, которые не верят. Возьмите и поверьте, прежде всего. Все, всего доброго.